Тыковки М -м -м, еще фиолетовый, посмотрите на него. Всем привет, дорогие друзья! С вами с Рубин Супик, и сегодня вышло новое обновление Хэллоуинское обновление. Давайте рассмотрим, что добавили, и конечно же, на балансе 500 монет и откроем кейсы. Интро погнали! Ну и первое, конечно же, что кидается в глаза, это хэллоуинская награда. Давайте зайдем, посмотрим, что там дают. Так, дают нам тыквенный кейс, и на седьмой кейс дают хэллоуинский кейс. Угу. ну давайте заберем, заберем. Халява все-таки. А я могу? Нет, не могу. Так, теперь давайте, что еще изменили. Пойдем по списку. Смотрите, добавили, во-первых берету 92 и также добавили кольт кольт не буду цифры перечислять нафиг надо вот ну берету прокачиваешь получаешь кольт дальше пойдем добавили вроде бы тег 9 он был или нет не помню если честно вроде тега не был. и вот это не было и так и самое вкусненькое это пулеметы пулеметы друзья м 249 негив. также при прокачке мы получаем эм, печенек Да, печенек вроде бы это только немножко другой и при прокачке него мы получаем м60 ну в принципе нормально только прокачка какая-то очень дорогая как по мне ну кому как кому как так пойдем дальше пойдем дальше в магазин добавили два кейса, тыквенный кейс и хэллоуинский кейс, сегодня мы их откроем, да? можно прямо сейчас в принципе, но сначала мы рассмотрим что в них находится, а находятся в них вот такие скины, так, а, расширим, угу. вот этот а, кстати нож я слил в своем телеграм канале, подписывайтесь конечно, вот ну, такие дела, новости выходят вообще прям ну, за день до обновления, а нет, нож я вроде слил даже, не суть важна. Так, ну вот, кстати, вот э, АК-47, вот тут тыковки вроде нарисованы, виднеются, да. Еще мне тут нравится м -м, Тар, тут такой это, э, Динозавр, еще М4А4 тоже, ну, не знаю, из CSGO какой-то. Нормально. И Дигл тоже прикольно. И самое вкусное это Хэллоуин Кейс, потому что тут находится тоже, что я сливал в Телеграме, это Керамбит керамбит, ну Калаш тоже прикольный со, с авиком и вот этим глоком 18, ну вот очень прикольный надеемся, что выпадет нам керамбит сегодня, либо придется его скрафтить, так ну погнали наверное открывать будем, так на балансе 500 мэннин а, так, вроде у меня есть халявный кейс, да, да, давайте начнем с халявного, надеемся с первого кейса, конечно же, на нож и Погнали. Так. Нет, падает нам ново. Кстати, красивая ново. Такая окровавленная немножко, да. Устанавливаем, устанавливаем. Очевидно, так. И давайте покупать уже кейсы. М -м, давайте купим. Раз, два. Недостаточно. Да ладно. Ай, погнали. Так, я сколько их купил-то? Можем. Блин, путаюсь в кнопках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте десять купим. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И на остальное вот все вот эти купим. Так, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят. Так, идем покупать, покупать тыквенные кейсы. Прям на все. Ой. И тут такой же баг. Вот видите, нельзя просто покупать а, тыкай их. Надо вот так перезаходить. Но ничего страшного. Сейчас все накупим, все потратим. Так, еще два. Так, купить. Все, отлично купили. Переходим в инвентарь. Так, где он? Вот он. Вот, столько кейсов. Сегодня у нас будет такое открытие хэллоуинских кейсов, напоминаю. Ну, давайте, наверное, пойдем сначала с тыквенных. Сначала пойдем с тыквенных. Так, открываем второй тыквенный кейс, и нам выпадает красивая эмка. Блин, тут тоже какой-то глаз нарисован. Как будто это, не знаю, оборотень какой-то. Ну, похож. Устанавливаем скин, устанавливаем. Давайте еще один тыквенный кейс откроем. Так, так, так, так. Калаш, калаш. Еще одна эмка. Блин, она очень красивая. Вы только посмотрите на нее. Не знаю, какой то тоже окровавленное. Устанавливаем. Давайте откроем Хэллоуин-кейс. Надеемся на нож. Офигеть, что с первого. Между двух. Между двух. О, блин, кстати, посмотрите на НК. Тут тоже какая-то улыбка и типа это глаза. Все такое тыквенное, не знаю, Хэллоуинское. Тоже отличный скин, устанавливаем. Давайте еще один, еще один. Ну-ка. АВП. Офигеть. Посмотрите. Она такая оранжевая. Такая тыква размазанная. Устанавливаем. Давайте тыквенный кейс теперь откроем. И нам выпадает отсюда Глок-18. Ну, кстати, не знаю. Тоже какой-то глаз, типа... Ну, не знаю, как по мне, я не буду устанавливать Так, давайте откроем следующее Я хочу дигл и вот нож Давай Так, и нам падает О, кстати, MP5 Тоже какая-то тыква размазана И какая-то жижа Устанавливаем, вот это мне нравится Так, М -м -м -м. Еще, тыквенный кейс И нам выпадает Ака, да-да-да-да-да Блин, посмотрите, как это мило, не знаю Такие тыковки М -м -м, Еще фиолетовая такая Блин, прикольный скин, если честно Вот тыковки, это прям отдельный респект Так, давайте Хэллоуин кейс -э, Калаш угу. Вот Такой тоже тут, это типа Зубы какие-то, тоже глаз какой-то Вот, не знаю А там два, что ли, калаш? А, это нкапла Угу Давайте снова тыквины. Снова тыквины откроем. Так, телефон, тихо, я не понял. Сейчас я телефон уберу. Все, не буду уменьшаться. О, кстати, нам тоже выпал. А, тут точно динозавр какой-то, вон у него язычок торчит даже. Поставим, поставим. Так, Хэллоуин кейс, давай. Нож. Нет, АВП а вп размазанная. Давайте тыквены. Тыквенный кейс, что ты нам дашь? Ага, ну тут я даже не знаю, что нарисовано, если честно, какие-то кости, наверное, скорее всего. Ну да, скорее всего, да, кости. Открываем хэллоуин кейс, хэллоуин, давай, нож. Ну. Нет, снова размазанная тыква почти долетает до ножа, но нет, ну нет. А, остается у нас мало тыквенных кейсов, целых три, поэтому давайте снова откроем хэллоуин кейс. И нам падает глок. Ну тут какая-то жижа, это прям натуре жижа Такая зеленая, неоненкая немножко. Ладно. Пойдет, пойдет. Красивый тоже. Так, давайте кейс. И нам падает повторка. Первая повторка нова. А давайте тыквины снова. Поддержим его немножко. Вот. Буквально совсем немножко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Уроки, фиш, супа, учимся считать вместе. Открываем. И нам падает. Блин, я дигл хочу очень сильно. Очень сильно хочу диггл. Блин, у нас последний кейс остался. Давайте хэллоуин кейс откроем. И падает нож. Нет, падает коллаж. Повторка, кстати, еще одна. Еще одна повторка. Открываем хэллоуин кейс. АВП. АВП размазанная жижей с тыквы. Давайте открываем последний тыквенный кейс. И надеемся на... Дигл. Надеемся на Дигл. А если у Дигл выпадает, то получается я всю синий выбил с кейса. Нет, нам выпадает та Повторка еще одна с э, динозавром. Остается у нас последние два кейса. Два кейса Хэллоуин кейса. Mm, ну блин, ну надеемся на нож. Давай. Нет, нам падает глок токсичный, ну какой-то токсичный глок. И последний кейс. Последний кейс. Давай. Что ты дашь? Калаш нам даст. Калаш. А, не получилось, друг. Стоп. А я же могу. Подожди. Хеллен. Ага. Не, ну по сути, вот это же все изи выбить. Получается, еще одно просто открытие записать. Или просто ну, без записи открытия снова вот эти скины выбить и все. Ну, получается, ну, давайте что Почему нет, почему нет, друзья, смотрите, теперь у нас есть вот такой керамбит, просто вот такой, просто устанавливаю, блин, прямо это мой первый керамбит, мой первый керамбит, ну скин на керамбит, угу. отлично, блин, так, ну получается надо будет снова закупить вот этот кейс и потом выбить вот эти пушечки снова, блин, давайте зайдем в бой и посмотрим как он выглядит вообще. Так, я же скин установил, да? Ну-ка. Офигеть. Посмотрите на него. Посмотрите на него. Это нереально. И посмотрите на мемочку. ямочка тоже вообще жесткая. А что мне еще выпало? А, так, вроде бы мне выпал тар. Мне выпал тар. Вон. Ну, тут не видно, к сожалению. Ну, блин, ладно. Друзья. Ну вот такой ролик у нас получился. За это надо обязательно поставить лайк. А я напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и заходите на дискорд-сервер. И у нас там есть расписание стримов, стримы проходят. Так что да, переходите. А всем удачи, всем пока.